Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Ланская, преподаватель Цивой Душу, Минсян И Цзин в школе Натальи Пугачевой. В этом видео мы поговорим о самой древней и самой мистической стороне китайской метафизики, о гадании по гексограммам Ицзинь. Ну, практически все слышали о книге «Перемен». Это и есть Ицзинь – древняя гадательная практика и одновременно глубокая философская система. Насколько точным и убедительным может быть такое предсказание, я продемонстрирую на конкретном примере из жизни моей клиентки. Когда она выдавала дочь замуж, и собирала информацию о ее женихе, которую обычным способом она получить не могла. Но сначала немного о самом гадании. Гадающему нужно сначала составить, а затем расшифровать гексограммы. Особые знаки, состоящие из шести сплошных и прерывистых линий. Сплошные – янские, прерывистые – инские. Каждая линия несет определенный смысл, и их сочетание дают 64 варианта возможного развития событий. Ровно столько гексограмм содержит в себе и дзин. Гексограммы дают нам знания о мире, помогают и даже вдохновляют – Математика лебниц, например, гексограммы натолкнули на идею двоичной системы исчисления, которая впоследствии станет основой для программирования и создания 64-битного процессора. Трудно в это поверить, но деление всего сущего на инь и ян, на свет и тьму, мужское и женское – это огромный мир, в котором вы можете получить ответы на любые вопросы, выбрать правильное решение, узнать о развитии ситуации и последствиях вашего выбора. И в этот мир мы вас приглашаем. Как происходит гадание? В древности для гадания идзин использовали самые разные предметы. Стебли тысячелистника, бамбуковые палочки, ну и даже трещины на панцирях черепах. Сейчас в основном используют монеты. Вы бросаете три монеты шесть раз подряд. В зависимости от того, какой стороной упадут монеты, рисуете прерывистую и непрерывную черту. В результате получается гексограмма, из шести черт с иносказательным значением, которое нужно будет суметь интерпретировать, это Высший дзин, И мы с вами будем этому учиться на основном курсе. А на открытом мастер-классе, на который я вас приглашаю, я научу вас простейшей системе гадания, которую вы сразу же сможете применять. Кроме того, среди участников вебинара мы проведем конкурс и выберем двух победителей, которые смогут задать свои вопросы и Идзин и получить подробные ответы на основе тщательного анализа предсказаний. Ну, думаю, вам также будет интересно узнать, какие знаки на лице человека можно увидеть, зная гексограммы, и как при помощи гексограмм многие правители и знаменитости приходят к славе и успеху. И, предверяя ваши многочисленные вопросы, я расскажу, в чем состоит различие между гаданием «Идзин» и «Оракулом Циминь-Дунзя». Ждем вас на мастер-классе. Программа будет насыщенной. Нажимайте на колокольчик под этим видео, регистрируйтесь, подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе наших самых интересных предложений. А сейчас обещанный пример. К мне обратилась женщина с вопросом, который, наверное, может задать только теща. А сможет ли будущий зять в ближайшее время вырасти по службе и больше зарабатывать, как он обещает перед свадьбой? Бросаем монеты. Получаем гексаграммы. 23 и 64. Бо и Вэйдзи. Расписываем все аспекты. Сразу бросается в глаза линия власти, она подвижная. Аспект в будущем усиливается. Можно с уверенностью говорить, что есть возможность получить повышение. Но эту возможность нельзя упускать, долго она длиться не будет. В спину дышат коллеги-конкуренты. Идзин позволяет копнуть дальше, посмотреть тонкости. Субъект неподвижен. То есть сам человек не особо-то работает над получением этой должности. Больше просто ждет, плывет по течению, смотрит, чем закончится. Ему явно нужно работать над достижением результата. Но мы идем дальше. Разметим богов. Бог на линии власти – дождевой червяк. А это медлительность, волокиты, бюрократические проволочки. Так что повышение будет получено. Но не стоит рассчитывать на то, что это будет быстро. Но в целом ответ – да, повышение будет. Сразу возник дополнительный вопрос. Когда, в каком месяце этого года он сможет занять эту должность? Ответ был такой, что вероятность повышения в один из осенних месяцев. И она будет достаточно высока. Ну и что же, вуаля, зятёк стал у нас руководить отделом маркетинга в одном из региональных отделений банка «Авангард» как раз осенью 2022 года. Но сколько бумажной волокиты он пережил, зато ожидания тещи оправдал. И что важно, она узнала об этом заранее и с легкой душой выдала дочку замуж. Напишите нам, интересна ли вам эта методика. Хотели бы вы пройти обучение и получить четкое руководство, как улучшить свою жизнь, как нужно действовать в тот или иной период, чтобы его достойно пройти, справиться с невзгодами, выйти на новый уровень своего духовного развития? Подписывайтесь на наш канал и мы вышлем вам приглашение на бесплатный мастер-класс. А на сегодня это все. С вами была Светлана Ланская. До новых видео!